Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Или имя как-то приуныло. Может, они поспорили за цены? Д Две тысячи пятьсот. Эй, Йоси, вы чего побледнели? Пусть таки, все в порядке. А, даже жаль. Они ведут себя как обычные взрослые. Скукота. Наверное, дети правда сближают родителей. А? Госпожа Созуки, так вы не просто поглазеть на них пришли. Тихо, Чихо. И как тебе несовестно недооценивать ее старшую коллегу? Прошу Я также хотела узнать, с каким лицом Эми пойдет на свидание. Но это и значит глазеть! Я не какая-то зевака. Я наблюдатель. Это даже хуже. Ой, чья бы корова мычала? Я. А что я? Ну что, пора? Да. Отлично, идем за ними. Hi. Да. На колесо обозрения собрались. Интересно, что имя задумала? Тащит его в тесную кабинку. Госпожа, сузуки! Шучу, Чиха, просто шучу. Давайте тоже прокатимся. А еще мы съели всю пиццу, которую заказал Люцифер. Уж простите нам нашу вольность. И мы за нее заплатим, обещаю. Да черт с ней с пиццей! Хотя, не черт, конечно, но. Слушай, Эми. Чего тебе? Сегодня переночуешь здесь. Что? Что? Что?